Хорошо, Лена. Второе отделение. Слева яв, справа гараж. Привет. играли в футбол вон там. или круги, ага, а какие-то макармы, надо нам как-то вон что в попасть? попасть, может, дорогим что ли, или, я не знаю, здесь велик, я именно эту рощу это врага а? Мы водой? Mm -hmm. Сейчас перестали в рыбу. Или вот это вот. Это первую даже рыбы. Когда-то это заполнялось водой. Вот эти, да? Когда-то, да. А потом перестали. Будет такое впечатление, что кто-то подмекает. абсолютно удачи не дачи там уже видишь уже дома мы в второе отделение начнем ехать участницы вон там поэтому вот так проедем по дороге может да и там где раньше было так Камы сделал да. этот горный велосипед, скамы сделал. Бараны ходит. А там совершенно не помню, пока. Помню, это сюда и ну, бегал можно. Бегали, а дальше туда.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 Сейчас не не сейчас прям вот лицом, как к институту, встаешь проходишь, а, -а, -а. не заходя. чтобы дорогу. То есть можно в больницу ехать, минуя эту да, дорогу? Нет, все равно нельзя, потому что он же его весь береги-то забором огородил. дорога нет? Дорога ну тогда разворачивается. Вот это вот это рыбка. Ага. А, вода идет. Посмотри-ка. Я не помню, что здесь вообще вода была. вода это самое последние. А рыб. Они пишары. А это же мало? Видишь, он какой-то полный. Так он что? детская площадка вообще для чего это рассчитано или это физкультурная Так мы и лагончики тренировались. и меру.